Трэш, импульсный огонь. О май гад. Ну что, привет мои мегасы. У нас сегодня будет open кейс. Мы открываем, получается, 35 сундуков. Плюс раз различная у нас тут есть сфера. Сфера третьего уровня. Редкое яйцо. Мы тоже это все вскроем. Поэтому давайте наливайте чайек и приступаем к сие действия. Я, кстати, тоже себе налил чай, потому что я вижу, часто там ютуберы говорят, заваривайте чай, но при этом никто чай не заваривал. Я единственный, получается, ютубер, который будет пить чай вместе с вами и открывать сундучки. Ну что, понеслось? Так, давайте этих первых три откроем. Ну что там говорят, надо ждать 5 секунд между каждым открытием. Как мы написали в чате, типа это Рабочая схема, <смех>, как говорится Так, сейчас я закрою, только что не, не отвлекали Так, первый сундук пошел Фиора, ночной ворон Ну, я на Фиорке не играю, к сожалению Мы потом будем Распылим, либо рандомно Так Диана Склад чемпиона, ждем Пару секундочек Солдатик Ганпланк. Да уж. Что-то такое себе начало. Так, а сколько-то фигурка стола ночного? 750? 900? Дешевые-дешевые скинчики. Что, давайте откроем яичко. Что у нас тут? Яйцо легенда. Это первая серия, да, будет у нас. Так, кто у нас там рождается? давай давай давай, давай. Так, что у нас сфера с логотипом Clash, давайте откроем И переступим потом к основным нашим сундукам Так, краб Понятно И сфера третьего уровня части Так, два ключа И 150 синей эссенции Ну что, понеслась Виктор, прототип Не знаю, это прикольный или не прикольный образ В первый раз увижу Прототип Виктор Проект Вейн Легендарный образ Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой <связывая> Ну я на Вейне не играю, но Легендарочка Со второго раза нам приходит легендарка Так, мне это уже очень-очень нравится Так, ледниковый олов Мы его распылим Бандитка Севир Но у меня есть это Победоносный вверх, в принципе, других я не буду покупать, ее тут уже распилим, либо... Еще одна легендарочка. Кровавый лорд Владимир. Две легендарки уже пришло. Так, стековый сундук, нормально. Ключик. Самоцвет. И эмоция Рику. Нормально самоцветик выпал, это классно. Так, подвисло, ждем значит Что-то очень крутое падает Да уж Сайлас, очень крутое Ну оп... Что что подвисает? Химтек Триндомир, у меня есть султанский Триндомир, офигенный образ Поэтому Триндомир тоже идет у нас В распил Ай, начинается какая-то херня Ладно, надо что-то такое рандомное распалить Все, продолжаем открывать сундучки. Надеюсь, мы сбили, да, эту какую-то волну. Волну неудачных скинов. Точно, даже не скинов, а какие-то чемпионы выпадали. ТТМ, кулак бога. распылим однозначно. Карма, темная звезда. Неплохой образ. Неплохая. Надо будет подумать насчет этого образа. Инфернальный Мордекайзер. Кстати, прикольный образ, но на морде я не играю. В так, задумалась. Механический Казич. Прикольный образ, но на Казич я и не играю, соответственно. Ждем, ждем секундочку. Переходим в хэкстейковый сундучок. И поехал. Давай, давай, давай, давай, давай. Лулу. -лу. Да, да. Да, да, да, да. Давайте еще один. Откроем сундук. Если ничего интересного не будет, мы какие-нибудь куда-нибудь что-нибудь потратим. Фанат Грагас, херня. Так, механические царство. Что я тут могу купить? Очки престижа, яйцо. Всякие золотые схемы. Дрейвен. Я помню, где-то вилла иконка тут была. А вот, Леона из механических царств плюс рамка. В принципе, у меня есть это. Леона, скин механических царств. Поэтому будет еще рамочка у нас. Такие еще 50... 50 осталось Так, открываем ТТ, импульсный огонь 2018 и там 150 эссенции ну, Давай, давай, вулканический РАМОС Да, исторический рейнингтон там. Че так вот охерними кидают? Вон две, две легендарки дали. И то, на которую я не играл. Почему Эш не дают на ну, ковков Эш хоть что я? Чё то оленями не хватало северного кульмау. Трэш импульсный огонь! О май гад. держите меня семеро, ребят. Трэш импульсный огонь. В мою коллекцию попадает трэш новый. Сука. Это, это, это классный скин. Надо бежать, ребят. Надо бежать. Беги, сука, беги! Ну, ну, мы ждем, ждем, ждем, ждем, ждем, ждем, ждем. Так, начинается опять нам какую-то херню давать. Поэтому откроем таинственную эмоцию. Чтобы сбить. Так, внимательно слушаю понятно, понятно Фух, ну что, понеслась дальше Ну давай, давай, давай Потрошитель Ксинжао В принципе, у меня есть пару У Мне он подарили недавно Ксинжао Плюс у меня был Ксинжау. И вот третий скин на Ксинжао Думаю, мне точно не уже. Хотя Ксинжао я играю Класс Механический шако Хм Это архивно Механический ну, с Шака иногда играю Иногда это когда всякие там а Арамы, Урфы и Тодеми выпадают Эти, Шака Я на нем только тогда играю Так, конфетный тема, Это шляпа Нафиг мне эти Тодемы нужны Я их все, ну, все, все продам, все расплють, эти тема. Страж Песков жадно. Подумать, подумать надо я по-моему у нас уже есть какой-то скинчик Звездная защитница или типа такого Так, ренгар Давай эмоции, эмоции, давай давай, возьмем Последних 6 штук осталось, 6 сундуков, ребят Собаки против кошек Самая бессмонтовая эмоция Давай-давай, ты хочешь легендарочку дать Хм, прикольно, там вот этот, кстати Там скт это один кома Тотем, наверное, вот этот себе сделаю Херня. У меня Рамуса офигенский скинчик есть Ротари Блицкранг, у меня такой есть уже скин Супер Глорический Гнар Иконка из 150 далее дали Давай-давай, два сундучка ребят осталось Последний сундук Пос... У нас еще будет ролл В конце еще эту пи*** дали мне Зачем это мне нужно было? Так, давайте сразу Что, что мы себя оставим, ребят? Мы себя оставим трэша сразу сделаем Улучшаем до постоянного образа Ох, трэш, импульсный огонь Шикарно, шикарно так, из получается у нас что, что еще можно взять себе? Не знаю, Карму взять или Жанну? Так, ладно, давайте знаете, что мы сделаем? Продадим, мне нужны скины ути, дорогие. Так как мне кто-то фильтровать по стоимости? А, так вот, он, Лорд Владимир моего. распыляем. Самый дешевый. Сейчас мы их сролим. Какие у нас дешевые есть? Так, распыляем случайный образ. Дух Луны Сайлос. Эпический. Архивный. Можно, можно. даже как-нибудь поиграть на Сайлосе. Нормально, нормально. Так, давай, солдатик. Солдатика возьмем. Ледникова Олафа соединим. И замешаем туда еще доисторического рединкова. Давай, давай, давай, давай, давай. Амбициозный Эльф Джинкс. Эпический архивный контент. Неплохо, неплохо, неплохо. Так, ладно, что у нас тут? Давай. Давай... Блин, тренер, дорогой, дорогой. Давай... Начнем с самого. Так, берем Амуму, Брикс Кранка и добавляем в эту всю тему, наверное, блин, два Рамуса добавим. Два, два ролла у нас было кайфовых. Посмотрим, что нам третий принесет. СКТ-Т1 Зайра. Ну, в принципе, у меня на Зайру нету скина, поэтому и такой пойдет. Так, 2700. Блин, проект Вен взять. Или карму, или Жанну взять. Ладно, давай сейчас распылим этих всяких оленей. Точнее не распылим, а в образ. Случайный. Так, его. Его. Кто у нас там еще дешевый есть. Да ладно, что там за шляпа будет? Вот это г***нище. Деревни. Фу. я хотел тотем взять, я хотел тотем, да Так, до постоянного Эти, значит, соответственно, мы продаем Так, распылить Распылить Распылить Распылить Распалить. Так, что мы возьмем с вами на постояночку? Ах, была не была. Улучшаем на постоянно, Начну думать, нет. Вейн. Легендарка. Вейн есть. 1600 карм, дюжана. Звездная. Давай ее на постоянную возьмем. Тогда мы этот распыляем на эссенцию Казича Ее распыляем на эссенцию И этих три сейчас между собой еще э преобразуем так, Его Его Его Сука. Призрачный фидл стикс ну что мы по итогу имеем, ребят, сами. Так заходим в коллекцию и образы. Что нам получилось выбить? Так вот, открыли мы моя коллекция. В общем, смотрите, ребят, что нам получилось сегодня выбить: трэш, импульсный огонь, дух Луны Сайлас, Амбициозный эльф Джинкс, т 1 Зайра, Твич из деревни, Проект Вейн, Темная Звезда Карма. И Fiddle Sticks, какой-то там призрачный, как он называется. Призрачный Fiddle Стикс. Вот такой вот Open Case, вот такие скины. Так что, ребят, пишите, какой вам больше всего понравился скин. Какой хотели бы вы себе забрать, или с какой бы вы себе преобразовали. Так что, всем спасибо, ребят, за просмотр. Встречаемся завтра. Всего доброго. Пока-пока.